Террасная доска или декинг из ДПК – это надежное и красивое напольное покрытие для уличного использования. Например, для террасы, веранды, крыльца, беседки. Отлично впишется в дизайн любого дома. <музыка> Наиболее распространенные размеры такой доски – Ширина 14-17 см, толщина 20-24 мм, длина обычно 3-4-6 метров. Мы подберем любую доску под нужды клиента по дизайну и нагрузке. Декинг различается по исполнению доски пустотелая и полнотелая, с защитной ламинацией, так называемая коэкструзия, двухцветная или ColorMix, теснением под дерево или глубокой фактурой. Латитуда предлагает отборный декинг производителей России, Европы и Азии. Террасная доска из ДПК заменяет доску из лиственницы и любого другого дерева, при этом лишена всех недостатков дерева, таких как гниение, выцветание, растрескивание, корабление и насекомые. В отличие от дерева не требует периодического ухода, покраски, обработки составами. Служит по принципу поставил и забыл. Легко монтируется в любую погоду, в том числе своими руками. Эта доска влагостойкая, она не скользит, доску легко мыть. Примеры использования террасной доски на реальных объектах вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Наши фото».